Смотри, по поводу религии, по поводу там, православия, йоги, можно ли православным заниматься йогой, можно ли, ну, вот как смысл вот этого всего, вот этой всей кухни большой. Давай для начала зададим такой вопрос. Зачем нужна религия? Кому и зачем? Вот если брать касты, да, вот так разные уровни сознания. Вот касты это разные уровни сознания. И вот человек, у которого уровень сознания достаточно низкий, ну там пиво, чипсы, телевизор, да, поработали, выпили, заснули. Там поразмножались и байки, да, подрались. И вот как-то вот больше сферы интересов нет. То есть человек-робот, да, работа, дом, работа, там, выпивка, там бар, дом. Ну, там… Э наказание детей. Все. Вот, вот сфера интересов, сфера так скажем развития интеллекта очень низкая. Второй уровень сознания да, – это люди, которые понимают что-то в мире, понимают важность общения, важность законов, ценностей, как-то умеют коммуницировать. Да. Правила соблюдают, понимают, зачем нужны правила. И возьмем третий уровень сознания. Это человек, который учится зреть в корень. То есть, почему росточек растет, как взгляд одного просто, знаешь, вот про гейш, как говорили, что хорошая гейша может взглядом остановить меч, занесенный на нее. А? Вот, вот человек, который может влиять на окружающий мир просто одним взглядом, одной силой мысли. то есть Человек, который находится в такой тонкой связи с природой. И суть вот всей жизни да, человечества – это уметь находиться в связи с некой божественностью, да, с неким законом природы. Этот закон природы, такой вселенский, духовный закон, он может выражаться одной фразой «все есть любовь». Но эта фраза ну, звучит так, переформулировать ее можно примерно так. Когда тебя ударили по левой щеке, ты можешь защищаться, ты можешь на словах, ну, скажем, в действиях отстаивать свое, свои права, но внутри себя ты должен смиренно принять этот удар. Внутри себя. Потому что не просто так тебе ударили. Было за что. Значит, где-то раньше ты нарушил некий вселенский закон, и сейчас, ну говоря, посеял зерна негатива, и сейчас эти зерна дали всходы. То есть да, на уровне действий, на уровне слов можешь дальше, можешь защищаться, можешь отставить свои границы, но внутри смиренно принять, ну, подставь, ударили по левой, подставь правую, именно внутри себя, внутри понять, что не просто так ударили. Хотя на уровне действий защищаться можно. И вот это понимание вот этого. Вот для тех, кто на третьем уровне сознания, да, оно естественное, это понимание. Знаешь, люди так живут на этом уровне. А тем, кто на первом уровне, вот в глубине, там пиво, чипсы, телевизор, им нужны эти законы жестко, чтобы люди понимали, что есть белое, что есть правое. Ну, белое и черное, левое и правое. Так вот, я в свое время, когда был на двух крестинах. Вот там, допустим, в пятницу одни крестины, в субботу были вторые крестины, у разные семьи, разные дети, в разных концах Одесской области, в разных, у разных батюшек. И вот в одной семье, одна семья, они реально на третьем уровне сознания. И батюшка был светлый, он говорил о любви, он говорил о том, что ну, мир есть любовь. во а второй семье, которая ну, на низком уровне сознания, такие работники-работники, и там они конфликтуют с соседями. И батюшка к им попался, грубый, прямой, эгоистичный, эгоцентричный, наказывающий. Просто разным людям нужны разные поводыри. Одним людям достаточно поводыря, который будет говорить, смотри, вот стоит пойти туда. И человек сам, обращая свое внимание, и идет. А другим людям нужен поводырь, который будет их хлестать плеткой, чтобы они двигались правильно к Богу, ну а не к Дьяволу, ну так условно скажем. Вот и вся разница. Разница между и йога ведет к Богу, и э, церковь, ну там условно скажем, православная идет к Богу, и славянские э, ритуалы, там славянизм ведет к Богу, они все ведут к Богу. Мы просто понимаем, мы просто понимаем, что и те, и те, и те правы. Мы все равно продолжаем двигаться к Богу, к чистоте, к святости, пониманию мироустройства. А это всего лишь свод законов. Знаешь, вот как учебник физики, учебник химии, они говорят про одно и то же, но называются по-разному. Примерно так.